Пару строчек и пару мыслей, ты со мною или нет? Пару слов и пара дел, ты со мной и тень возьми. Отпусти, взгляд. Возьми все слова в свои города Взгляни на меня душевно хоть раз Отпусти все свои колкие пути Приходи ко мне, уходя от земли Замри, возьми, отпусти Приходи, приходи, приходи, приходи. приходи, приходи.